Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня мы поговорим об одном из сценариев, по которым мужчина решает уйти из отношений. Всего их существует три. Первый – это резкая инверсия доминирования. Происходит, когда мужчина входил в отношения в слабой позиции и какое-то время находился в ней. А потом в короткий промежуток времени оказывается сверху. Второй – последовательный рост значимости мужчины в отношениях и снижение у женщины. И третий – это когда женщина, находясь в сильной позиции, постепенно усиливая давление на мужчину, превышает его болевой порог. И если он является высоко- или среднеранговым самцом, то выходит из этих отношений. А если низкоранговым, то прогибается – и становится подкаблучником. Сегодня мы рассмотрим первый вариант – резкая инверсия доминирования. Она происходит в тех случаях, когда мужчина пытается завоевать женщину, значительно превосходящую его в своей значимости. Для него она большая фигура, и он из своей более низкой позиции пытается ею завладеть. Чаще всего это бывает в виде агрессивных ухаживаний, когда девушка явно дает понять, что этот мужчина ей неинтересен и иногда даже относится к нему с пренебрежением. Но он настойчиво продолжает поджидать ее у подъезда, возле работы, чтобы подвезти, подарить цветы, подарки. При этом он не обращает внимания ни на какие препятствия, вплоть до наличия другого мужчины у нее. Как правило, такие ухаживания женщина агрессивными не воспринимается, и она называет их мягкими, деликатными, настойчивыми. И вот, в один прекрасный момент у девушки что-то щелкает в голове, и она начинает видеть этого мужчину уже в другом свете и соглашается вступить с ним в отношения. Далее мужчина достаточно быстро, в течение нескольких месяцев предлагает выйти за него замуж. И также нередко бывает, что мужчина старается сделать так, чтобы женщина как бы случайно забеременела, чтобы привязать ее к себе. Это тот самый период, когда мужчина чувствует себя в достаточно слабой и неуверенной позиции, чувствует превосходство женщины, и от этого ему кажется заоблачной ее ценность. Ого, какую девушку я себе оторвал! Старается максимально проводить с ней время, и в большей степени даже не потому, что хочется быть рядом, а для осуществления контроля, чтобы она никуда не делась. Иногда мужчины даже не боятся говорить об этом им прямым текстом. «Я боюсь тебя потерять». «Я сам себе завидую, что у меня есть ты» и тому подобное. Дальше наступает период инверсии доминирования. Первое. В случае, когда женщина забеременела, и мужчина понимает, что теперь она зависима от него. Второе. Если женщина достаточно сильная и уверенная, и мужчина чувствует, что и беременность ее не остановит от расставания, в случае чего... Он предлагает ей выйти замуж и уже после свадьбы проводит инверсию доминирования. Третье. Бывает и так, если в семье еще нет детей, то только спустя несколько лет, иногда даже и 10, когда в семье наконец появляется ребенок, происходит инверсия. Обращу внимание, что не во всех случаях, когда женщина становится мамой, это происходит. А только тогда когда мужчина был в очень слабой позиции, имел сильный страх ее потерять и все свои ресурсы направлял на удержание ее и контроль. Это большое напряжение для мужчины, и именно поэтому, когда он получает негласное превосходство над ней, начинает вести себя крайне неадекватно. И что же происходит после столь долгожданного для мужчины момента смены лидера в паре? Теперь он главный, женщина от него зависит, ему можно расслабиться. И как часто бывают в таких случаях, те люди, которые не привыкли иметь власть, начинают ею упиваться и злоупотреблять. Они начинают неуважительно относиться к женщине. Иногда формулируя это в стиле «Да кому ты нужна с малолетним ребенком?» Унижать ее, отвоевывать для себя все больше и больше территорий. И если раньше он даже боялся позже прийти с работы и всегда звонил и предупреждал, то теперь становится возможным вообще не приходить домой ночевать и при этом не отвечать на звонки. Иногда, иногда внутри отношений они требуют от женщины все больше и больше уступок и пытаются их заставить быть удобными для себя. Но на какие бы уступки женщина ни шла, это только ухудшает отношение мужчины к ней. На этой стадии женщине кажется, что мужчину как будто подменили. Раньше он был совсем другим человеком. И кто-то начинает даже подумывать о том, что либо это приворот к другой женщине, либо отворот от нее. Дальше, после массовых унижений, женщина теряет свою привлекательность для этого мужчины. А он теряет к ней интерес и начинает искать себе что-то на стороне. И находит. Иногда даже не скрывая этого. В результате может происходить еще много грязи, но результатом всего этого случается то, что мужчина выходит из отношений, чувствуя себя героем. А вот то, что будет происходить дальше с ним в других отношениях, зависит от женщины и того, как она поведет себя в момент расставания. Вполне возможно этот процесс развернуть в обратную сторону – и обратно получить себе мужчину в прежнем нормальном состоянии. О том, как это сделать, рассказано в других роликах на этом канале. Смотрите, и вам станет намного понятнее. А если ваша ситуация не подходит под этот случай, то смотрите ролики на тему двух других вариантов разрушения отношений. Надеюсь, эта информация вам была полезна. И пусть у вас все получится.